Начинаем мы сразу непосредственно с пистолетного раунда и команда Док и Феня, они же а -а -а -а, красавицы и чудовища, начинают в обороне шлепая атакуют и атака получается не самая качественная в лобовую атаку они выходят в ребра, а здесь у соперников была 2D. <свес> и 19-20 хп оставалось у игроков обороны. Но они все-таки победу забрали. Элитный код и тире-тире-тире против Дока и Фени. Вот такие составы, в общем-то, здесь без изменений. Денис, приветствую вас. Э -э, как обычно, все стандартно. Стандартный состав Шалопаев. Стандартный состав Красавицы и Чудовища. Вообще сложно представить ситуацию, в которой в матче 2 на 2 еще какие-то замены будут происходить. О, какая жесткая ошибка от Дока отдался под элитного кота. Элитный кот, кстати, и Дигл это очень хорошая связка, если вы вспомните матч против команды Number One, которая, между прочим, находится в гранд-финале. То вы вспомните, да, как элитный кот ваншоты бегал, давал с Дигла. Просто вообще на ноге. На расслабоне, не напрягаясь, абсолютно легко и непринужденно выигрывал клатчи 1 в 2. Чуть ли не каждый раз. В основном раунды заканчивались поражением. В том случае, если команда Number One первым своим минусом убивала элитного кота. Дмитрий, приветствую. Хорошего стрима, спасибочки большое. Ну и в общем что? Два дикла по-прежнему, по-прежнему. Но нет, все тлен, все тщетно. К сожалению, в этот раз элитный кот, кстати, не ваншотнул. Более того, в этот раз вообще никто из игроков атаки по игрокам обороны даже попасть не сумел Может быть, э, сказывается напряжение на команду Может давление, может дезмораль Может быть куча факторов, которые могут сказаться на психоэмоциональном состоянии команд Я надеюсь, что все-таки, конечно, этих факторов будет по минимуму, так скажем Хаешка отлитного кота, в этот раз, кстати, ребята решили играть на глоках, без всего вообще, а где девайс, хотелось бы, конечно, задать этот вопрос, но, наверное, я воздержусь от задачи этого вопроса, как бы зачем? Кто играет следующее? А следующее играет команда Welders с победителем этой пары, док, хедшот по-4-0 ну, опять же, не стоит, наверное, напоминать, что здесь сильная сторона это оборона. В любой карте 2 на 2 формата всегда оборона будет сильнее. Потому что оборона всегда первее оказывается в сайде, и держать им нужно гораздо меньше. А почему 5 на 5 атака где-то может быть сильнее? Ну, все на самом-то деле очень просто, потому что нужно держать много позиций игрокам обороны. И кое-где игрокам атаки даже проще открываться. Но только кое-где далеко не везде. Феня! Ничего себе элитного кота, как заваншотил. Остался один на один с Тире-Тире, который, кстати, уже подобрал э, автомат Калашникова с погибшего товарища. Он играл, я напомню, изначально на скауте. А, ну, у Фени всего 7 хп. Тире-Тире успешно подобрал бомбу и пытается ее поставить. Ставит он ее, кстати, в закрытую, по сути, под зелень и уходит на 20 у меня что-то немножко не сочетается В логике товарища-тире-тире Но он, во всяком случае, выигрывает в перестрелке Хотя здесь даже, в принципе, ну, можно, да С ковров, э, не с ковров, вернее А с, э, с песков С больших можно тоже, в принципе, чекать Не ошибка, вроде тоже Но Такой нюансец спорный, конечно Матч за пятое место. Проигравшая команда займет пятую строчку в этом турнире. Без призов, без ничего. И, в принципе, это не самое обидное место. Как я считаю, самое обидное место это четвертое и второе. Два самых обидных места. Потому что четвертое лишает вас возможности называться тройкой сильнейших команд. Ой, пардон. Забыл прибавить к команде шалопай раунд. А, вот. А, четвертое место не дает вам возможность войти в тройку сильнейших. А второе место... Дает вам гораздо меньше профита В плане того, что вы в турнире не победили Да, вроде бы часть призового фонда хапнули Но только часть Но только часть Не самую мощную, во-первых, часть А во-вторых, конечно Вторых не помнят, всегда помнят победителей Док минус элитный код Тире не стал выходить Но здесь уже на него на самого начинают накатывать Игроки обороны И в результате док забирает второго Визави 5-1 Здравствуйте, брат, давно слежу ваш канал Удачи вам, очень хорошо комментируйте Спасибо вам большое, Диджей Боб Кстати, для всех моих зрителей из, из Узбекистана Которые сейчас находятся на трансляции В это воскресенье я буду комментировать для вас матч Между, двух, э, между двумя узбекскими командами Какие команды я пока говорить не буду В воскресенье узнаете а, Вот а, Имейте в виду Best of 3 матч будет хороший, интересный Обещаю, так сказать Терм трудновато Ну, на карте Инферно всегда терм будет трудновато Причем в формате 5 на 5, 2 на 2 Без разницы, хоть 10 на 10, хоть 16 на 16 Терм всегда будет трудновато Потому что контры э, будут просто пользоваться позиционным перевесом Который у них изначально всегда появляется Потому что они контролируют гораздо большую часть карты э, И, как следствие, они до всех ключевых позиций доходят первее 6-1 Поскольку с ташкентским временем воскресенье. А, так, сейчас я вам скажу. Одну секундочку. Скорее всего, 18.00 по Москве. Ну, я не знаю, сколько там будет в Ташкенте. Там, по-моему, плюс один или плюс два часа относительно московского. А, так что имейте в виду. Док, даблкил, счет 7-1. Вот если вам нужно ташкентское время, скажите мне, сколько сейчас в Ташкенте, и я скажу вам, во сколько по-ташкентскому будет этот матч. Всем привет из Бухары. Плюс 2, да, в Ташкенте, то есть сейчас нужно понимать 21-15. Вот, да, 21.15. Тогда где-то в 21.00 или в 20.00 по ташкентскому времени будет этот шоу-матч. Плюс-минус. Но я точно пока не могу. Более точная информация будет в субботу. Саня Кук, Константин, приветствую. А, снова деглы. Снова без экономики игроки. и док. Да господи, что уж такое-то. Даже здесь не получается шалопаем перестрелять оппонентов. Ну вот вроде бы все хорошо, а вот не заходит все равно. Не заходит и все. У меня тоже ник в контре Док. Вот, видите как. Ну, часто так бывает. Часто бывает, пересекаются никнеймы. У меня есть один хороший зритель на канале GameOver. Правда, он сейчас из-за из -за своей загруженности редко заходит на трансляции. Но я комментировал уже несколько матчей, где играли люди с никнеймом GameOver. И поэтому таким делам... Когда в Москве полночь, в Ташкенте 2 часа Ну, это понятно, да, это я уже буду разобрать Когда в Москве 11 часов вечера В Ташкенте уже следующий день, так сказать, наступил Дока забрали, практически погиб Тире-тире, у него осталось 2 хп Феня 57%, здоровье 76% у элитного кота Феня открывается под зелень И, видимо, на зелени будет пытаться переждать опасную позицию Хотя сейчас соперники поставят бомбу И пережидать-то будет уже практически нечего Потому что нужно будет уже идти на ретейк и сделать это... Куда? А бомбу? Может, поставим? Может, поставим? Ну, минус-тире-тире, все, бомбу в результате поставить не успели. Теперь Стрим по кораночке тоже будет сегодня. Спасибо большое, Мария, вам за донатец 111 рублей Стрим похороночки тоже будет сегодня Будет, да, получается, да, сегодня будет Ну, похороночка будут играть С победителями пары Велдерс и Победитель вот этой пары, да То есть победитель этой пары сыграет с э, Командой Welders, А тот, кто выиграет в том матче Будет играть с похороночкой, да, и этот матч будет Тоже сегодня Зелень на инферно у нас В Ташкенте называют мото вот это да. Вот это да. Ну, будем знать. Я навряд ли, конечно, запомню, но факт очень интересный. А, док номер девятый открывается под, под уже а, разбитых своих оппонентов. Да, кстати, предыдущий раунд, как вы могли заметить, все-таки закончился поражением команды Красавицы и Чудовища. В результате чего Шалопай взяли второй. А, док один в два. И половина лайфбара отдается элитный код. 21 хп против 13 хп у тире-тире. Ну и опять же, с огромной долей вероятности этот раунд не выигрывается, но попытаться, наверное, все-таки стоит, хотя есть дефьюз киты, поэтому стоит попытаться. 4 КП остается у тире-тире, и одной пули всего-навсего не хватило для победы, 8-3. Кто играешь? Странный вопрос, неправильно сформулированный вопрос. Поэтому, когда правильно сформулируете, я отвечу. Не обессудьте. Просто я действительно не понимаю, кто играет или когда играешь. То есть здесь как бы два вопроса в одном, по сути, находится. О, Оу! Вот это да! Вот это зажали сейчас выход из ямы. Феня бесподобен. Вот если бы Феня так стрелял, находясь в верхней сетке, то, возможно, его команда в нижнюю сетку бы и не попала. 9-3. Ну, сейчас... Как-то, я не знаю, куда-то АИМ Шалопаевцев пропал, которые они демонстрировали в четвертьфинале верхней сетки. Они там разваливали так нормально кабинеты своим соперникам. А почему-то не получается делать это в четвертьфинале нижней сетки. Вроде и там четвертьфинал, и тут четвертьфинал. Так не робеем, ребята, давайте настреливать дальше. Чтобы было бы все здорово. Половины лайфбара уже даже больше, чем половины нет у... Товарищи с ником Тире-Тире На миду у нас он, кстати говоря, сейчас находится С 38% здоровья Его сбривает Феня Элитный код последний 100 хп в его распоряжении Бомба есть, можно даже ее поставить Хотя на самом деле технически Эта бомба ничего не даст, кроме небольшой прибавки в деньгах Но я не думаю, что там есть проблемы с экономикой Чтобы ставить бомбу именно ради Этой самой небольшой прибавки Ну и аккуратная игра от игроков обороны По идее должна давать победу в этой ситуации Док понимает, что соперник где-то в сайде. понятное дело, что он где-то за ящиками. Вопрос только за какими. Элитный кот Забирает док, тут же получается прострелы. И the bomb has Одна из редчайших надписей, которые можно встретить в матче формата 2 на 2. Но мы ее увидели 10-3. Саня еще выход теров по лестнице в центре у нас называется Чайхана. Да? Правда что ли? Правда или шутишь? Ну что, хае на мидл Ответные хаешки тоже себя ждать не заставили При счете 10-3 игроки обороны Очень сильно просели по своим лайфбарам Это уже по умолчанию означает То, что атака будет доминировать в любых перестрелках В личных или заочных Которые могут еще быть а, люб... Ну хаешек уже скорее всего Не осталось ни у кого из игроков атаки Поэтому тут надо понимать, что с большей долей вероятности Тут только перестрелками можно будет закончить Круто, да? Я согласен, да, очень необычно <laughs> Но то, что есть чай -то, это понятно, да? Это ну, заведение, так, так, так сказать, да? А вот то, что так вы еще и называете какую-нибудь точку на карте Это вообще интересно Ну, парадокс в том, что Феня все-таки элитного кота забирает Тире-тире, дает разменный минус Остается один на один с доком И док эту ситуацию выигрывает Доминация в перестрелках, да, говорил я Доминация в перестрелках Где она эта доминация, я не знаю Но счет 11-3 У всех э, по-разному мы говорим, как есть Не так, как Чайханан Ну вот, видите, Диджей Боб, это действительно так Потому что, опять же, кто-то говорит, допустим, вот В э, пленте на точке А есть ящики, да, вот эти вот кто-то называет их сигаретой Кто-то называет их свечкой Кто-то называет их там просто двойка, допустим, да Потому что два ящика, да Кто-то называет вот это пятеркой, соответственно, это единичкой, да Это четверка и это тоже двоечка, но дальняя, например, да То есть полным-полно названий Полным-полно И каждая команда вольна называть, по сути, позиции так, как им удобнее Добрый вечер, Александр, Бестронг, приветствую вас Вечером вам добрый день. А, забирают феню, не успел хотел вам феню включить от первого лица, но не успевают это сделать. Как жестко, жестко и очень красиво. Ну слушайте, а, давненько уже в этом турнире не было матчей без интриги, по-моему, это один из них. Сигареты, сигарета. Ну, типа сигарета, как вот если представить, что сигарету поставить на фильтр, да, и просто она будет стоять вертикально, то вот сигарета. На карте Dust 2 тоже есть сигарета, да, то есть, ну, тут такое. Кому как больше нравится. Красавицы и чудовища решили, как и их соперники в пистолетке, сделать то же самое абсолютно. Выйти просто на ноге и попытаться запушить ребра. Как и у соперников, это, этот план не удался. 12-4. Итог. Э, итог. Беда. Итог. Все могло бы получиться хорошо, если бы не решили запушить. Но все-таки пистолетку. Я считаю, что здесь пушить через ребра с глоками. Идея заведомо проигрышная. Потому что, во-первых, игроки обороны на ребрах окажутся... Первее, а во-вторых, Феня, черт возьми, что это было? Просто пульку дал оппоненту и следом еще и элитного кота добрал. Какая-то жесть, дамы и господа. Вот вам и экономический раунд от Красавицы и Чудовища. 13-4. Команда Велдерс уже заждались э, своих соперников из этого матча. Но пока с большей долей вероятности их соперниками станет команда b, -B а, то есть Beauty and the Beast, они же красавицы и чудовище. Ну, по крайней мере, шансов у них побольше. Даже невзирая на то, что они находятся сейчас в слабой стороне, у них по-прежнему шансов больше. Элитный код, ну, не, не совсем уж, конечно, ваншот, но хэдшотикс диглав все-таки продемонстрировал. Это, так сказать, отсылочка на карту Dust2, которую мы с вами смотрели позавчера, получается, да, во вторник. Где все у команды Шалапаи было относительно неплохо. Но даже там чуть-чуть не хватило до победы. Феня. Минус-тире-тире. Один на один против элитного кота. При этом, как вы понимаете, у элитного кота девайса нет. Но но только хотел сказать, что он может делать ваншот из дигла, И он делает, черт возьми, ваншот с дигла, вырубая Феню. Счет 13-5. Как бы я считаю, что в этой ситуации единственный, кто у Шалапаев может... Помочь команде э, бороться на победу Это как раз таки элитный код Даже невзирая на то, что он сейчас сделал киллов Меньше, чем товарищ тире тире э, Я бы все-таки делал ставочку именно на то, что Элитный код может спасти свою команду Теперь же команда... Команда... Команда красавицы и чудовища Остаются без девайсов И без как... Э... Какой-либо инициатив в этом раунде Элитный код, дабл -кил, 6 16, хотел сказать, 6-13 А может по Фрейду, слушайте, оговорился А вдруг сейчас камбэк Камбэк и 16-13 шалопай выигрывают Как вам такой разворот? Или еще одни овертаймы, например Но почему бы нет? Я бы лично с радостью, наверное, посмотрел Правда, конечно, тогда я к последним матчам уже буду Выжатый как лимон, просто весь Уставший, но Смотреть такое одно удовольствие Спрейдаун в дымы от элитного кота, без фрага, и тире-тире, там еще одного соперника насканировал а, под фонарем. Правда, 12 хп осталось у игрока обороны после этого сканирования, так что тут опять же нужно играть чуть более осторожно, что ли. Слишком оборона попыталась сейчас проявить агрессию, слишком чрезмерную агрессию попытались проявить, и в результате а, получили скорее наказание, чем профит. Ну, минута до конца раунда. 40 секунд уже э, игроки атаки отсидели на респе. Ну, можно сидеть еще столько же. Ну, не на респе, точнее, да. Ну, на старте меда, хорошо. И вот теперь начинается аккуратное продвижение. Это вторая карта или третья? На сегодня это вторая карта. Но будет еще и третья, и будет еще четвертая. Феня, ну, кстати, попадает, скорее всего, под тире-тире, навряд ли чекнет. И да, не чекнул. <рых> <говор> да ладно А туда еще и док пришел и тире-тире не успел минус сделать 18 секунд до конца раунда, ну как-то надо вообще-то идти и пушить уже Времени-то у игроков атаки практически не остается Элитный код с 29 хп уходит просто на 20-ку Выжидать, так сказать, но бомба все-таки встает Время работает теперь уже на игроков атаки И есть проблема в том, что у атаки хп тоже потеряны Ну, очень... Очень серьезно потеряны 33 и 14 Но тайминги Но тайминги все-таки складываются неудачным образом Для элитного кота Что дает 14-й раунд команде красавицы и Чудовище а, Нет, это не Best of 3 Это Best of 1 Команды между собой сыграют И на этом закончат То есть следующая карта, которую мы будем смотреть Уже будет между другими командами Best of 3 в этом турнире будет только в гранд-финале Который пройдет завтра и одна из команд нам уже известна, Это команда Number One Ой, поджим, мой поджим Куда ж ты, элитный кошара Куда ж ты полез Божечки мои, котик Что-то пошло не по плану Явно Явно не такой э, расклад событий Ожидал увидеть Игрок обороны, когда откроется из дымов Но опять же, я еще на дасте сегодня уже говорил, да Что вот эти вот открывашки постоянные из дымов Скорее губительны для самих же игроков Но они почему-то продолжают постоянно это делать Саня, мы знаем, как вы нон-стоп стримите и комментируете Вам бы комментировать серьезные игры Я бы с радостью, но там своих комментаторов навалом Поэтому таких, как я, простых людей скорее никогда не пригласят ну, может быть, когда-то такое случится Я не знаю, я не буду против Я бы и сам с радостью прокомментировал Что-нибудь из профессиональной киберспортивной сцены 15-6 матч-поинт Нет экономики на матч-поинте У игроков обороны Придется играть раунд на диглах Потому что предыдущий раунд был сыгран довольно-таки криво Ну и как следствие Наказание приходит с запозданием Ну а что? О! Хаешка в окно залетела от дока И десант от элитного кота Ну, абсолютно был неуместен, конечно Сами подумайте, у вас матч-поинт, вам надо как-то находить возможность и выигрывать. Не хватает патронов добить Феню, а вот у Фени патронов хватает, дорогие мои друзья. И следующий матч, который мы будем смотреть, это Велдерс против Красавицы и Чудовища, так как Шалопаи в этом турнире занимают пятую строчку, дорогие мои друзья.